Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп для весов. Мои родные, это общий гороскоп для каждого знака зодиака. А теперь вы можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю, где будут расписаны по дням такие сферы, как здоровье, отношения и финансы. Или можете заказать отдельно для каждой сферы жизни гороскоп на месяц. Также будет расписано все детально подробно по каждому дню недели ссылка на то чтобы посмотреть пример гороскопа и возможность заказать она есть под видео на нашем канале в youtube и переходите из соцсетей на канал или если вы на канале под этим видео смотрите а сейчас прогноз на неделю всю неделю в первом приоритете у весов будут находиться повседневные дела в будние дни вы прекрасно сможете справляться с текущими делами у себя дома и на работе. В доме можно проводить генеральную уборку с привлечением всех членов семьи. Также это хорошее время для распределения обязанностей по домашним делам между членами семьи. Успешно идут те дела, которые ранее были отложены в долгий ящик и теперь ждут своего завершения. А вопросы, связанные с личной жизнью, могут отойти на второй план. В конце недели возрастает вероятность осложнений со здоровьем. Аккуратненько. Опасайтесь простуд, острых респираторных заболеваний. Лучше ограничить прогулки на свежем воздухе, если на улице гололед. Вероятны падения или травмы конечности. Также воздержитесь от новых знакомств. Не очень удачное время. Продолжая тему отношений. Отношения весов и их партнеров на этой неделе могут оказаться неровными. А не все будет зависеть от личной воли и планов влюбленных Понимаете, вы не сможете кардинально изменить обстоятельства, но вполне способны будете подкорректировать их эмоциональную окраску. Не стоит нагружать э, партнера своими жалобами и делиться сокровенным, особенно если вы еще плохо э, знакомы, либо еще не выстроились вот эти доверительные партнерские отношения. Есть риск завязнуть в неперспективных отношениях, не имея сил с ними порвать. И это не лучший э, период для поиска, новой любви. И теперь, что касаемо карьеры и финансов. Весы на этой неделе могут понести убытки из-за использования ложных сведений. Вам может поступить недостоверная информация, которая может дезориентировать вас, побудив к ошибочным поступкам. Поэтому будьте осмотрительнее и перепроверяйте поступающие сведения, любые, чего бы они ни касались. Вместе с тем, это благоприятное время для проведения ремонтных, строительных и коммунальных работ. Вы знаете, сумеете строго выдержать сроки выполнения работы, и также это хорошее время для улучшения условий труда на рабочем месте. В целом, достаточно неплохая неделя, постарайтесь воспользоваться ее возможностями, те, которые есть, постарайтесь вспомнить, что необходимо заботиться о своем здоровье, и, конечно же, мы на следующей неделе вам пожелаем еще больше состояния счастья. Ставьте лайки, если вам интересны наши прогнозы и наши видео. Максимально жмите на репост, потому что с каждым нажатием кнопочки на разные соцсети еще больше людей с вашей помощью становятся более счастливыми. Не жалейте, от одного всего движения кнопочкой мышки зависит, возможно, чья-то судьба. Делитесь максимально хорошими новостями. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю. Обещайте стать еще более счастливыми, мои родные. Пока-пока.